9 сентября в Далгопусе произошло символичное событие – доставка ретро-трамвая Рижского вагоностроительного завода в инженерный арсенал Далгопусской крепости, где продолжается создание центра техники и индустриального дизайна. Эта сложная транспортировка была успешно проведена с использованием двух подъемных кранов и длинного тягача. Данный объект стал первым, пожалуй, самым крупным экспонатом, который будет экспонироваться на территории будущего музея. Это первый экспонат, который к нам в крепость в, в инженерный арсенал доставляется потому что первый именно сам экспонат это был паровой котел, который вы все, все видели, а это РВР-вагон э, Рижского вагоностроительного завода. И да, действительно, он будет установлен на рельсах, которые были заложены в, про в проекте, и планируется его немножко облагородить, то есть чтобы посетители могли бы увидеть его изнутри, возможно, с фотографиями, с видеороликами. Установка ретро-трамвая позволяет продолжить работу по созданию внутреннего двора инженерного арсенала и реализацию других задач. Ввиду новых обнаруженных элементов комплекса, в том числе тех, что требуют укрепления и ремонта, строительные работы будут продлены, однако в остальном они ведутся по графику. Почти завершен фасад на улице Императора, с которого недавно была снята строительная сетка. Продолжаются активные внутренние работы, включая установку перегородок, лифтов и отопительной системы. Строительные работы у нас продлены до 1 декабря на данный момент, потому что действительно во время строительных работ открылись новые какие-то до сих пор неизвестные элементы это и подземные конструкции фундаменты для пристройки это и плохое состояние некоторых сводов которые надо перекладывать полностью что не было предусмотрено в проекте также мы работаем над уже внутренней экспозицией. в ближайшее время будет объявлена закупка на приобретение мебели и информационно-технологичного -те оборудования для самой выставки. Всего в Центре техники и индустриального дизайна запланировано создание четырех выставочных секторов, которые будут посвящены долгопускной крепости, истории городских промышленных предприятий, транспорту советских времен, мотоциклам и соревновательной технике. Наложен хороший диалог с коллекционерами машин, а также риски мотор-музеем. При этом, если у лица или организации есть желание предложить свои объекты на экспозицию, то связаться по этому поводу можно по телефону или через электронную почту. Ориентировочное открытие инженерного арсенала – прогнозируется на конец весны, лето 2022 года, то есть примерно через полгода после сдачи комплекса в эксплуатацию. Сюжет готовил отдел общественных отношений и маркетинга до выпускового самоуправления.